Я с Украины, у меня взять пятый месяц плену, когда он вернется домой. И можем ли мы как-то повлиять, чтобы это быстрее было? Каждый день возле стола ставьте для него тарелочку. И когда наливаете еду, говорите, мы тебя ждем, и наливайте ему в тарелочку. И тогда он как можно быстрее вернется. Также обязательно на ночь, когда вы будете ложиться в окно, ставьте свеч какую-нибудь, можно даже электронную, и говорите, вот тебе в нашем направлении свет. Иди к нам, мы ждем тебя. Также делайте обряд вымаливания, складывайте вот так руки и представляете, будто он к вам идет. Есть еще вот такой обряд. Существует некий шесть тайн Вишну, я об этом когда-то говорил на своем семинаре, который назывался астральная левитация или семинар астральной левитации, где я упоминал о шести тайнах Вишну или практике такой закрытой, шесть тайн Вишну. И одна из тайн – это представляя перед собой весь мир в виде куба и соединяясь нитью с собой, вы можете влиять на этот мир. Итак, представив мир перед собой в виде куба, такого синего, на котором океан, и на котором разные города в виде куба. То есть представьте глобус квадратный, висящий перед вами, и представьте, будто между вами и этим кубом есть ниточка. Представьте маленького человека, своего зятя или своего сына, того человека, который необходимо, и зовите его, представляй, будто он идет по вот этой ниточке к вам. Старайтесь, даже если он упадет, старайтесь, чтобы упал вам в ладонь. И после этого его прижмите и скажите, мы ждем тебя. Вот если выполнять такую практику, то скорее всего быстро вернется и ничего с человеком не будет.